Мы сегодня Рыда, Рыда, Рыда, Рыда, Рыда. Ты как му ближе, Спартак? Красава. <свят> Спартак Урал, погнали. Рыда, Рыда. Ну что, друзья, всем привет! С вами Дневник фаната. Сегодня матч Спартак Урал. И заряды, да, тебе больше всего нравятся? Какие бы ты хотел, чтобы они были в начале матча? В начале матча по классике Боже, Спартак стране Самый сильный и могучий. На распях. Да. После Божия, все руки поднялись, продак Москва-то не один. Да. Будь ты заводящим ты вот на секрет. После Божия, что пойдет Если, Если сердце бьется. честь не продается. После Божии мы сразу идем. Я понял. А, хотелось бы, чтобы была бы поддержка а. с противоположной трибуны. Не знаю, пишите комментарии, кто что думает, в чем проблема, в ком проблема. Ну, расскажи давай. мне, слушай, уже не первый матч, ну как-то не получается, давай. Ты как уже репортер, режиссер, ре а, телевизионщик, под, подбери какие-то хорошие да, слова в этом случае. просто нормальный парень, нормальный парень Да, болезнь, да, Я, если бы все ограничилось тем, что можно было бы быть нормальным парнем, и от этого «Спартаку» выиграл, все да, вот вообще так, здорово. сделаем. Да, давай. Данила Махалин, расскажи мне, пожалуйста, твоя новая передача всех сняла с ума в твиттере, но на результат она не так все не сыграет. В чем проблема? Мы продолжаем арену лайф и, опять же, как мы и говорим, наш следующий гость. Ну, в такие моменты не особо подбираешь какие то сладуша, непонятно. Мы как бы укомплектовали команду, все, она укомплектована, все куда больше, опорка есть, нападение есть, позащита есть. Сами Максименко тащит, Жигоз бивает четвертый, все четвертый есть, гол. гол, да. Лучше Барди. Есть изображь почему? Непонятно. Ты как давно болеешь Спартак? Ну лет с пяти, вот с четырех. Давай мы с тобой сделаем рекламу твоего твоего твоей передачи. Давай, Давай. Друзья, подписывайтесь на футболину. Пожалуйста. И на дневник фаната. Красава! вопрос. Почему сегодня проиграем? А, как вы думаете? думаете? Вообще нет слов. Просто ну, даже никак fantastic. это не объяснить. Это истина, братка, ты молодец. На, а почему взгляд, сегодня мы проиграли? На первый взгляд хочется винить Ешу. Почему сегодня мы проиграли? Я бы Уверен, что мы поиграем. Может, из-за тебя мы сюда проиграли? Не донастроились там, скорее всего. Может, циклонности еще не хватает. Состав на 80% обновился. Но обидно же от Урал там. Обидно, конечно. Да даже один-то обидно пропускать. Это всех обидно. Ну, первый тайм, как Кононов и сказал, мы там прессинговали, бегали. Но это Урал. Мы должны были задавить. Как бы с таким составом ребят по 15 миллионов. Есть только назначить играющим тренером Шюрли, Удачи, ребят! Пойдем дальше. Вы не перестанете ходить на футбол после поражения? Постараемся. Ну, нас-то живет краснобелая да, кровь. Да. Мы да. должны всегда поддерживать команду. Да. Обязательно. Как вас зовут? Илья. Илья, меня зовут Сергей. Очень приятно. Вы попали в программу Дневник Фанатов. Отлично. Ставьте лайки. Отлично. Колокольчики. Хорошо. И подписки. Хорошо. Илья, желаю вам успеха Спасибо. И хорошей недели. Спасибо. И вам обнимаю вас. Это был Илья. И дневник фаната. Отлично. Удачи, мужики. Арни, спасибо вам за теплый прием. Я все помню. Это было прекрасное время. Но сердце у меня, спасибо вам.